Добрый день Мы разберем еще одну задачку Типа сумма Которая будет на предстоящем конкурсе выход есть Я повторю условия У нас необходимо вписать В ячейки цифры Причем в одну ячейку можно вписать несколько цифр Так, чтобы цифры в каждой ячейке не повторялись Цифры не повторялись в соседних друг в другом ячейках Даже по диагонали Ну а сумма цифр в одной ячейке была равна Указанному числу Например, если мы вписали Тройка вот в эту ячейку. Значит, тройка не здесь, не здесь, не здесь, не здесь, не здесь быть не может. Ни в одной из этих соседних так быть не может. Ну, а цифры, как видим, здесь 6 сайта, из двух цифр. 1 плюс 5, 10, 6, просто как шестерка, ну и так далее. Давайте рассмотрим пример. Немножко большего размера, чем предыдущий. Но он ничуть не сложнее. Проще всего начинать, конечно, с маленьких цифр, сумм. Вот здесь двойка. Понятное дело, что 2 из разных цифр может быть прописанным только как сумма одной двойки. Теперь следующее маленькое число. Тройка. Три Для 3 существует два варианта. Либо 1 плюс 2, либо просто 3. Но 1 плюс 2 не может быть использована, так как двойка уже занята в этой клетке. Значит, здесь только 3. Здесь снова мы видим тройку. Опять эта тройка... Просто, как тройка быть не может, уже будет касаться. Значит, эта тройка как 1 плюс 2 представлена. Теперь рассмотрим вот эту четверку. Так как для четверки существует два варианта представления. Либо просто 4, либо 1 плюс 3. Но 1 плюс 3 быть не может, так как и 1 и 3 уже касаются. Значит, просто 4. Следующее, опять же стоит продолжать рассмотреть маленькие числа. 5. Как представить 5? Это либо просто 5... Либо 2 плюс 3, либо 1 плюс 4. Ну легко видеть, что вариант 1 плюс 4 не подходит, потому что 1 4 уже занят. 2 плюс 3 тоже не подходит. Значит, единственный, единственный вариант остается это просто 5. Ну что для этой клетки? Пятерка просто быть не может, то, уже касается. 2 плюс 3 тоже быть не может, потому что тройка есть касающаяся. Значит, это 1 плюс 4. Давайте перейдем, скажем, вот к этой клетке. Раз, рассмотрим левый столбец. Так он и... В этой клетке 1, 2 быть не может. 3 быть не... 3 может быть. 4, 5 быть не может. чем может 6, 7, 8 и 9. Вот у нас 5 возможных цифр этой клетки. Какие из, них, какие из них дают 10 в сумме? Понятное дело, что только единственный вариант это 3 и То есть здесь, значит, может быть только 3 и Первый этой клетки. Один быть не может, 2 быть не может, 3 быть не может, может быть 4, 5 тоже быть не может, 6, 7 не может, 8 и 9. Какие из них дают суммы 18? Но ну, если все 4 в сумме дают уже больше, 18, дают 27. Значит, надо взять только 3 цифры. Ну а 3 это единственный способ: 4, 6 и 8. С этой клеткой аналогичная ситуация. Один быть не может, может быть 2, 3, 4, 5, не мог быть. 6, 8. 6, 8 и 9. Опять же, чтобы набрать сумму 19, единственный вариант это 2, 8 и 9. Ну что ж, продолжим дальше. Вот хорошая клетка здесь, 21, в сумме 21. Вокруг нее 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас уже не могут, значит, мы можем это 6, 7, 8 и 9. Ну, если мы возьмем любые две цифры, скажем, 8 и 9, то это в сумме будет меньше чем 21, будет 17. Значит, нужно брать 3. Ну а 3, единственный вариант 6, 7 и 8. Они в сумме как раз 21. Ну, осталось всего 2 клетки. Давайте по порядку. 15. 2, 3, 4, 6, 7, 8 быть не могут. Значит, могут быть 1, 5 и 9. Только. Именно они дают в сумме 15. Все другие цифры уже используются здесь не могут. Ну и для десятки. Опять же, 1 уже занято. Значит, может быть 2, 3, 4 быть не могут. 6, 7, 8. Ну и опять же понятно, что единственный вариант, который будет 10 в сумме, это 2 и 8. Итак, мы вписали цифры во все клетки. Во всех клетках цифры дают требуемую сумму. И одинаковые цифры не касаются друг друга. Задача решена. Другие задачи будут рассмотрены в следующих видео. Подписывайтесь на наш канал. Удачи!